Вот, соответственно, да. Вот, туда уйти. Значит, наша первая группа приветствует все остальные группы. Мы все плотно поработали. Давайте поаплодируем, они работали. Поэтому позвольте представить вам то что, мы, то, что у нас получилось. Начнем с цифровой экономики. Мы сейчас озвучим э, все, постараемся у нас 10 минут, мы постараемся быстро озвучить все и показать э, те три э, главных вопроса, которые мы дальше. Посылаем жизнь. Итак, первое. Обеспечить доступ цифровых технологий в любой точке страны, любому физическому лицу. То есть мы говорим о том, что у нас у, нас, у всех у вас есть электронные различные приборы, которые позволяют вам выходить в интернет. Но часто получается так, что либо нет доступа к интернету, либо за это просят деньги. Наша цель убрать эти все препоны, для того, чтобы любой человек в случае необходимости мог воспользоваться вот этим огромным багажом знаний, которое накопило весь наш, весь наш мир. Соответственно, здесь обеспечить на дорогах окружного значения, это уже непосредственно касаемо нашего района, обеспечить доступ к интернету. Мы коснулись не только вопросов, скажем, сотовой связи, мы коснулись вопросов и спутниковой связи, то есть у нас достаточно мощный Космический комплекс, которому необходимо в эту сторону посмотреть, обеспечить группировку такого количества спутников, чтобы мы имели каждый из нас у нас имел доступ к такой цифровой технологии. Следующее. Включить состав проектных докумен... документов 3D-модели, на основании которых будут выполняться проектные работы, на основании которых будет осуществляться контроль за строительством на основании которых будет потом эксплуатироваться любой объект, будь то касаемо муниципального образования, будь то какой-то другой структуры. То есть у нас есть такие 3D-модели уже для подземной части. В обязательном порядке государство обратить на это внимание. Благодаря таким вот доступным технологиям 3D-модели многое станет понятно и для проектировщиков, и для строителей, и для обслуживающего персонала, который имеет место быть. Дальше. Организация образования, направленная на повышение цифровой грамотности для детей из пятого класса. То есть, чтобы дети наши из пятого класса уже достаточно плотно занимались не только вопросами ну, там, допустим, на, на, на, нахождения как, какой-то информации в интернете, то, что они у нас уже делают там, с самого маленького возраста мультики, но для того, чтобы они повышали именно качество своего образования, и чтобы выходили уже на цифровые, на более высокий уровень. Далее Разрабатка, разработка, разработка национальных персональных, персональных программ. Мы все с вами очень сильно зависим от этого. Какая-нибудь очередная оказия со стороны наших партнеров, друзей, и мы остаемся с вами без программного обеспечения. Соответственно, просим нашего руководства страны обратить на это внимание и компании, которые разрабатывают такие ПО, дать им. Гранты, обеспечить их финансовой стороны, ну и помогать других во всех направлениях. Следующее. Так, не сказали, может как проведение конкурсов, выделение грантов это тоже отсюда. Итак, единое, единый документ единый личный документ у человека. То есть речь идет о том, чтобы создать либо какой-то брелок, либо какой-то какой прибор. Мы не говорим о чипах, мы стараемся от этого уйти. Но чтобы был единый документ, который включает сюда в себя всю информацию по человеку. Здесь мы посмотрели более широко. Такой, такой элемент может пригодиться для человека, если он где-то потерялся. Такой, такая вещь может пригодиться ему в любой поездке. Паспорт, вся информация, все у него находится в руках. Но ну и второй момент, почему мы не говорим о чипах, чтобы у него была иногда возможность оставить это где-то в стороне, а самому, ну, не знаю. У вас остается одна минута по первому направлению. А у нас осталось немножко. Так. Так, электронный вызов врача с помощью компьютерных технологий. Так, изменение. Создать э, торговую площадку мирового уровня, такую как eBay, такую как Amazon, чтобы наши э, граждане-россияне могли точно так же торговать, как и китайские граждане, американские граждане. Такая вот мировая площадка российского уровня. Повысить ответственность за гиперпреступление. Речь идет о том, что мы коснулись вопросов безопасности, об этом говорится уже уже достаточно давно, что один из главных элементов цифровых технологий — это безопасность. И мы рассмотрели вопрос о том, что один из главных элементов, когда теряет, допустим, компания свою информацию, это когда люди начинают из нее вольняться или еще что-то происходит. То есть повышение вот этого вот уровня ответственности за любое киберпреступление должно навести здесь порядок. Так, давайте тогда остановимся на том, что мы конкретно рекомендуем по первому. Это обеспечить цифровой доступ во всех районах, э, нашего, во всех регионах, соответственно, доступ к интернету. Второй, второй элемент – это включить 3D-модели в проектировании. И третий вопрос – это единый документ или единый электронный документ для этого всего. По цифровому у нас все. Второй наш вопрос – это демография. Значит, пойдем по порядку. Значит, первое, демографические элемент. Секундочку, давайте определимся изначально. Либо мы сейчас перейдем к вопросам, пока ä, прослушали давайте, первое направление. Они как раз, может быть, и перезахнуты, и мы задаем вопрос, а то у меня уже есть. Посмотрите, вот я э, лет, наверное, 10 назад, а то и больше, будучи в одном из французских городов, где-то такого же населения, как и наш, э, видел, как работает муниципальное образование. Главный бухгалтер утром приходит на работу, открывает компьютер, сделал несколько проводок и ушел домой. И весь бюджет, который городской рассчитан на работу такого города, как наш, он сосредоточен весь в программе, ей не нужно ничего выдумывать, сочинять и делать. Это, наверное, тоже туда же, в цифровой экономике. Но я хочу сказать, смотрите, если глобально мысли, все правильно, я согласен с вашими там приоритетами, которые вы расставили, но мы говорим о том, что должен быть электронный документооборот, к которому мы до сих пор никак перейти не можем, избавиться от бумаг. Но еще вопрос главный: а где хранить эту базу данных? У нас где центр хранения данных есть? Самый ближайший в Екатеринбурге У нас ближе ничего нет, и нужно и его создавать для того, чтобы была возможность и сохранять интернет, и хранить те базы данных, которые будут нарабатываться в электронном виде. И создание 3D-моделей, конечно же, у них просто удобнее ориентироваться. У нас сегодня Алексей Алексеевич он, создает 3D-модель. Пока в 2D переходим в 3D по всем коммуникациям вообще по всему нашему городу. Это тоже впереди нас. Я с вами совершенно согласен. Только еще бы хотелось, чтобы более глобально, например, не только констатировать факт, что нам нужно вот это сделать, а еще как к этому прийти. Мы ведь не придем без дополнительных ресурсов каких-то, я имею в виду, без создания каких-то дополнительных ресурсных каких-то объектов, чтобы прийти к этому результату. Ну, у меня вот все. Коллеги, у кого есть вопросы? Давайте. Нет, да, пожалуйста, Виктор Петрович. Озвучил основное. На самом деле мы очень много и плотно порассуждали. Что касается 3D-моделей, мы говорим о том, что, допустим, с 2020 года разработка 3D-моделей в проектной документации обязательна. То есть этого То это законодательства включить? Убираешь, да, и мы говорим, что законодательно это затвердить. То есть с 2020 -го года все проектные организации при разработке проектной документации уже выдают готовую модель. а цель какая? А Виктор, цель такая, что следующий шаг строители строят по этой модели, а эксплуатация эксплуатирует по этой модели. И тогда это внедрение идет по всей стране, как это сделано Виктор, в Петрович, странах. можно помогу сейчас? В общем, общий такой экскурс. В 1999 году Центральная комиссия по запасам, это у нас есть такой орган внутри нашей, внутри нашей страны, сейчас он называется ГКЗ, Главная комиссия по запасам, внутри есть орган, ЦКР называют, Центральная комиссия по запасам. В 1999 году было принято решение, все модели месторождений нефтяных, делать в 3D-моделях. Это было принято решение в 2000 году, в 2000, 2000 году вышел регламент и на сегодняшний момент все нефтяные месторождения по ним делаются 3D-модели. Они уже есть, да? Они есть. Это было практически 20 лет назад, ну вот без малого. Соответственно, ну, мы можем это рекомендовать и внести, потому что создание нефтяного месторождения гораздо сложнее. Гораздо. Я совершенно согласен. Вот Татьяна Александровна Шилова э, не даст обмануть то, что и 15 лет назад, я как раз будучи там директором да, департамента, настаивал да, да. управление архитектурой, чтобы мы создавали эту модель. Это правда было такое. Но вот мы только сейчас приступили к этому. Ну хорошо, что хоть сейчас приступили. Но мы можем конкретизировать, то есть условно мы... Не надо. Мы... Прой, здесь, видимо, не нужно конкретизировать. Мы говорим все-таки о более глобальных вещах. И Есть понимание, наверное, у коллег, то, что это действительно необходимо. Я совершенно согласен по электронному документу. Мы говорим, что в этом документе, в принципе, все параметры человека физического лица есть, и, и все вот, и в том числе электро, электронный документооборот, он тоже с этим связан. Нет, конечно, конечно согласен. Да, пожалуйста, конечно. Слушай, я так понимаю, что мы вы предлагаете вот к этим вариантам, ну, как минимум, еще одно предложение, что это все хорошо, но учитывая, что надо где-то это хранить, то вроде надо создать как минимум какой-то дата-центр, да. да, где будет биг дата и, соответственно, база данных хранения. Может быть даже не только этих документов, но еще каких то это иных структур. Эту же базу можно продавать в тот же Китай, который недалеко у нас, и куда угодно. Это же очень интересный бизнес, и на самом деле в вот, близлежащих территориях у нас нет такого центра. И в конечном итоге мы придем к тому, что нам он необходим. Но вопрос в том, то ли это будет Сургут, то ли это будет Хантамансиск, то ли это будет там, Новосибирск, то ли мы. Очень важно это понимать. А условия климатические у нас для такого центра хорошие, да. потому что это все-таки технологии нам позволяют это делать и климатические условия. Поэтому я говорю, что мы, конечно же, это все правильно, я совершенно согласен, но если глубже посмотреть, а как достичь этого результата, вот нужно такое? Конечно нужно, мы без него не обойдемся. Чем больше мы расширять будем систему интернет-пользователей, чем больше мы будем расширять систему электронных оборотов различных, создания документов в электронном виде, тем больше нужно будет мест, где это хранит. Ну, я думаю, это понятно. Я просто предлагаю нам опережать. Пожалуйста, да, Леонид Геннадьевна. Рассматривая направление цифровая экономика, одним из пунктов вы у себя указали развитие информационно-коммуникационных технологий, начиная с пятого класса. Просто хочу вам сказать, что я думаю, вы правы, но мы уже начинаем с первого класса, естественно, в соответствии с вам по нормам Станпина и так далее. То есть наши дети привыкают к пониманию цифрового образовательного пространства, коммуникационной технологии, различная проектная деятельность. То есть, поэтому прекрасное предложение. ну я думаю, мы можем поставить спокойно с вами цифру один с первого класса. Но ну, мы их немножко пожалели просто. А жизнь все равно, она, скажем так, нас заставляет, она идет вперед, в общем-то, это будет тоже прекрасным. Коллеги, вопросы еще, пожалуйста. Давайте мы поживее обсуждаем, а то мы с вами и в 8 вечера не закончим это обсуждение. Ну, понятно. Так, коллеги, если поэтому нет вопросов, я прошу прощения ведущим, я привык просто, да? Поэтому давайте поаплодируем за первый вопрос, блин. И по демографии. Можно? Ну, второй вопрос у нас ⁇ демография. Значит, изучая, во рассматривая вопрос демографии, мы коснулись всех его элементов, начиная рождение, рождения, заканчивая уже уходом человека. И, соответственно, такой достаточно мощный пласт. Мы постарались его с разных сторон посмотреть, ну, сколько у нас хватило, скажем так, премию сил. Ну, 22 тезиса мы все-таки из себя. Это был первый вопрос, которым мы занялись. Итак, первое. Улучшить систему поддержки молодых матерей. Ну, не хотели говорить матерей одиночек, ну, финансовую имеется в виду, ну, в общем, дальше идем. Так одиноких все-таки Одиноких, видите? да, одиноких будет Доража. гораздо правильно. Одинаковые медицинские условия, То одинаковые... Это, я прошу прощения, uh -huh. вы приведете к тому, что все разводились Ну, <свят> Мы с этой стороны тоже посмотрели, сейчас. Так что у нас все, у нас тут даже есть банк, как мы его назвали? Банк женихов. <свят> <свят> так, идем дальше. Одинаковые медицинские условия по всей стране. Доступность медицинских учреждений. Это тезис номер два. Тезис номер три. Разработка системы э, фрилансера у женщин в декретном отпуске. То есть, чтобы э, молодые мамы могли э, в декретном отпуске заниматься работой, и у нас на сегодняшний момент такое есть. У нас наши цифровые технологии позволяют это делать, поэтому вот такой вот тезис. Уход за ребенком до 10 лет. Засчитывается стаж при назначении пенсии. Дальше. Комиссия. Вы Ввести комиссию по разрешению абортов, которая бы оценивала все-таки вот этот вот элемент мы теряем достаточно большое количество нерожденных детей и мы хотели бы на этом обратить внимание со стороны государства может быть создать какой-то комиссионный такой орган который будет рассматривать то есть у нас на сегодняшний момент аборты оплачиваются государством убрать этот элемент и рассматривать все-таки в некоторых случаях все-таки молодым мамам объяснять что может быть лучше от этого отказаться поэтому создать такой комиссионный орган Оплата услуг няни при отсутствии возможности попасть в детский сад. То есть оплата услуг няни, это со стороны у нас все работают, то есть предприятие оплачивает такие услуги, но ну и государство этому предприятию тоже вводит какую-то компенсацию. Дальше. Закон, ограничивающий рабочее время. То есть речь идет о том, что слишком много у нас... или многоженство у вас и оставили это на самое последнее. Это к банку с женихами. Ну раз затронули, да, у нас большая страна, многонациональная, и все-таки кто-то хочет иметь несколько жен, поэтому все-таки оставить это на усмотрение непосредственно семьи, у нас с Востока много людей, поэтому многоженство сделать доступным для граждан нашей большой страны. Да. Виктор Петрович, вы э, вот, обеспечили охрану при выходе да. вашего коллеги? <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> так, закон, ограничивающий время работы. Речь идет о том, что слишком много э, наших граждан работают, и часто остаются на работе допоздна. Это приветствуется большим количеством наших, э, наших компаний нефтяных, которые выжимают последние соки из людей. Соответственно, когда они возвращаются домой, ничего, ни на что у них не хватает сил, кроме как упасть на подушку и уже спать. Японии на сегодняшний момент введен такой закон. В 6 часов вечера, когда заканчивается работа, выключается свет на предприятии для того, чтобы никто не работал и шел домой занимался личными делами. Какой же много? Как раз прямая связь. Так. Разнарядка по приему. Так, здесь вопрос касается молодых специалистов. Значит, выбеги разнарядка молодых специалистов. А, вернуться к, к моменту. Значит, их трудоустройство и молодым специалистам обеспечивать их квартирами, чтобы они все-таки больше занимались молодыми демографией. Так, обязательное корпоративное посещение спортзалов, налоговые льготы для тех предприятий, которые это организуют, для того, чтобы у нас были здоровые люди. Обследование, медицинское обследование, уйти от формализма, а все-таки по-настоящему внимательно смотреть за каждым человеком, вдруг он в чем-то заболел, не так, как сейчас у нас пришел, много болит, нет, пошел дальше. Программа Чистая вода. Ужесточить требования к чистоте воды, потому что у нас есть непосредственно в нашем регионе тоже есть такие города, где с водой не очень хорошо. Поэтому обратите внимание нашего государства на то, что чистая вода это хорошая. Здоровья. Ваше время, давайте самое основное. А у нас тут немножко. Значит, популяризировать группы. Дальше мы. Дальше блок у нас касаемых пожилых. Значит, это, во-первых, нашим пенсионерам обеспечить им клубы по интересам на территории страны. И мы еще коснулись такого вопроса, такого вопроса что одни, один из самых таких мощных всплесков демографических, который был в последнее время. Его достигла Израиль, обеспеченная демография была за счет того, что люди стали возвращаться обратно в страну. За счет этого, конечно, сначала было обеспечение различными там, пенсиями и всем остальным, но за счет этого Израиль получил повышение своего ВПП несколько раз, и все эти затраты были с лихвой окупаны. Называется это репатриация. Репатриация граждан России обратно на территорию нашей страны. Мы самым повысим демографию. Можно говорить много, но у нас по времени... Спасибо. Все. Вопросы. Вопросы. Вопросы. Да. Главный вопрос. А теперь определите. Самое важное, что вы хотели Хорошо. в итоговый да. протокол-то внести. Значит, выносится в итоговый протокол программы «Чистая вода» в обязательном порядке, закон по ограничению рабочего времени и разнарядка молодых специалистов и обеспечения молодых специалистов доступным жильем. И популяризация клубов для пожилых людей. Так, коллеги, пожалуйста, Галина Михайловна, можете вы ответите? Поправить, или свое мнение. Мне очень понравилось высказывание ваше по диспансерному наблюдению работников на предприятиях. Раньше при Советском Союзе существовали поликлиники, медицинские пункты, и непосредственно все работающие могли проходить на предприятиях обследования. Вот это вот очень интересно, потому что сейчас на сегодняшний момент наши медицинские учреждения, они несколько. Но они не могут охватить весь объем, и поэтому у нас очень много, получается, что профессиональных заболеваний, те, которые вот мы не можем охватить. И вот этот вот как раз пункт, его нужно обязательно включить. Ну, это вот... Наша, наша вся группа, обращайтесь. Ну, вот ко всем... Да. Тоже есть, да? Ну, это Вообще хорошо. очень интересный вот этот вот пункт. Потому что его, наверное, все-таки нужно возвращать обязательно. Спасибо, Галина Михайловна. А вы его тоже ответите как один из основных пунктов. Все-таки мне кажется, он совершенно э, должен занимать достойное место Хорошо. в ваших совершенных мероприятиях. Коллеги, пожалуйста, еще вопрос. Да, конечно. Здравствуйте. Вот вы сказали комиссию по абортам. Можно как бы я комплексно добавлю по этому моменту? Ну, наверное, стоит прежде чем строить, комиссию по аборту добавить систему в школах полового воспитания, чтобы потом не заходить к этим абортам. Мы, исходя из этого, ну понятно дело, что из начальных классов мы там восьмой и старший. Мы прокомментируем просто эту комиссию, что прежде чем будет женщиной будет принято решение, я согласен, я понял, комиссия он... послушает и посмотрит, какие у нее причины принятия ее такое решение. Возможно, эта комиссия чем-то поможет в том числе там и, там, и так далее, но незапретительная комиссия. Вот в этом плане. Нет, ну и вопрос. А право интересно, на мой взгляд. Ну, там же у нас будет образование. И... Ну потому что в современных школах это как раз-таки будет полезно. Дети растут сейчас быстро созревают, быстро, как бы. Мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, в общем, честно скажу, мы коснулись этого вопроса, но дело в том, что у нас немножко не то что нас вывело мы понимаем что у нас наша, наша страна многонациональная да. и не для каждой не, каждой не для каждой национальности вот это вот, вот такое образование оно подходит но это будет факультет поэтому мы, мы, мы этого вопроса коснулись так. и в дополнение к этому исходя из этого вытекает что да у нас детей-то может было бы и много мы просто исходя из заборов всего их все меньше и меньше. И страна вымирает. Потихоньку. Нет, у нас их больше и больше. Вот в качестве этого я бы хотел сказать, что нужна поддержка многодетности именно, и нужна поддержка mm -hmm. именно молодых семей э, в mm -hmm. той части, что именно когда создается ячейка общества, там нужна наибольшая поддержка общества. Вообще государства и ну, и, mm -hmm. да? и еще хотел добавить, вот вы сказали про кружки для пенсионеров. Mm -hmm. э, вот как там вызывали их? Для пожилых Не, нет, нет а, да. по интересам. Да. Я бы хотел добавить как раз-таки в поддержку молодых семей. Сейчас у молодежи какая проблема? Ну, детей как-то образовывается, появляются дети, надо вроде работать, зарабатывать на жизнь. И детей-то некуда девать. И в садик, а потом вечером забрать то же самое. На работе долго работаешь, все равно как-то надо забирать. Совместить приятное с полезным не всегда получается. У нас тут есть элемент такой, мы его в наших именно в записях, которые мы будем передавать, это так называемая государственная, государственная программа нянь. А я хотел добавить, да. что вот вы сказали пенсионерам, да. а ведь бабушки, пенсионеры, есть же тоже такие, у них есть свободное время. Понятно. Те же самые дедушки. Бабушки могут спокойно быть нянями теми же самыми? Как вы говорите по фрилансу тому же самому? А по поводу дедушек? Те же самые кружки по интересам, но только именно для школ, для СУЗов. Они ведь профессионалы, там много рабочих, которые могут свой опыт именно передать вот, школьникам-студентам. Те mm -hmm. же самые кружки. При этом это оплачиваем было бы и бабушкам, и дедушкам. Таким образом можно создать государственную систему аккредитации нянь. То есть государство отбирает нянь. И у нас получается система. Туда могут входить люди, которые будут компетентны, которые смогут ухаживать за детьми и вот как раз решить эти проблемы. Мы говорим сейчас не о том, что создать нянь, а мы говорим о том, что дополнительный заработок, дополнительное времяпровождение именно бабушек и дедушек. Им это тоже полезно. А вдобавок это помощь тем самым молодым семьям. Да, я хочу сказать молодым мамам, что мы единственный город в Югре, Надежда Геннадьевна, это так ведь, которые принимаем детей уже в возрасте от двух месяцев и до одного года. Мы уже открыли даже такие ясли. Если кто-то жил еще в советское время, помнит, что это было. У нас уже открыт такой ясли пункт. Поэтому Таким образом мы тоже повышаем народ демократическую таблицу, правильно? То есть здесь есть много пунктов. Хорошо, коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Добрый день, я просто добавлю, у нас в округе работает с 2009 года окружная программа ⁇ Чистая вода ⁇ Она сейчас реализуется, поэтому вот это то, что по чистой воде уже а есть. Не, не надо защищаться, потому что мы все знаем, что город Нижневарка занимает первое место в России по чистой воде. И в прошлом году, и в этом году тоже. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что это на самом деле проблема не только нашего города, а вообще всей страны. Поэтому ее нужно решать точно. Я согласен. Я просто акцентировал внимание, что программа есть такая. Так, спасибо. Еще вопросы, коллеги? Так, вопросов нет? Спасибо, поддерживаю аплодисменты. под ну, номером один, Василий Владимирович, Пригласите группу под номером 4 Молодец, не знаю почему, но пойдет 4 а я объясню, дело в том, что эта группа в течение всей сессии придала огромное количество шоколада А, вот так Да То есть там мозги работали здорово Это да так, где группа номер 4? Да, конечно Выкатывайте свой плакат Группа по номерам 4 направления. Жилье и городская среда. Второе направление наука. Напоминаем, что время выступления 5 минут на одну тему. Да, заместитель главы города Нижневартовска, Украш Николай Владимир Владимирович. А, оказалось, генерить идеи в той сфере, в которой вообще не соображаешь, проще, чем там, где знаешь. И мы а, первый, первое время себе больше оставили на то, чтобы каких-то напридумывать идеи в области науки, считая себя, ну и являясь дилетантами а, однозначно а второе оставили на жилье, думали, там что-то придумаем, а потом выяснилось, что по второй же все придумано, а по первое что-то мы еще можем сделать. Ну, начну. Мы, разрабатывая идеи в области развития науки в стране, исходили из нескольких основных аспектов и ну, основных направлений. Это популяризация науки, создание условий для работы научных кадров и для их привлечения, и, вопросы финансирования науки через бизнес-структуру. Ну, то есть акцент в этом направлении. Ну, примерно, вот в этих... Все предложения у нас примерно в этих и есть направлениях. Первое — это создание благоприятных условий для осуществления научной деятельности, ну, собственно, самих ученых, жилье, зарплаты. Имидж ученого как популярный и достойного как популярного достойного вида деятельности. А, второе, это упрощение механизма, процедуры, технич... мех... упрощение механизма процедур при осуществлении научной деятельности. Мы, мы говорим о процедуре, о процедуре обеспечения ну, необходимыми там, значит, оборудованием, препаратами и так далее. Всем известно, что очень, у нас в том числе, поскольку все научные учреждения в основном являются государственными, то и все процедуры по закупке и так далее, они связаны с ограничениями определенными. И полагаем, что науку нужно на те же принципы, что ГО ЧС, то есть сегодня возникла какая-то задача и проблема, ее не нужно, какие-то торги в закупке и так далее. Вечером вопрос возник, утром должен быть уже быть ученый должен обеспечен, быть э, всем необходимым для того, чтобы заниматься наукой. Поэтому считаем, что здесь тоже важно эти вопросы упростить и ну, вот, примерно в соотношении, как при чрезвычайных ситуациях, также обеспечивать ученых и людей, которые наукой занимаются. Э, мы полагаем, что у нас э, в стране э, не развита система частных научных институтов, в принципе, и считаем, что это важное направление, Считаем, что для выращивания ученых нужно все-таки систему высшего образования перевести на новый качественный уровень. И поэтому вопросы, в том числе борьбы с коррупцией в системе образования и обязательное первое очное образование, считаем, что позволит ну, в этом направлении как-то сдвинуть ситуацию. Полагаем, что действующая система венчурного инвестирования у нас в стране недостаточно... Развито, а точнее почти не развито, и созданный фонд, который занимается инвестированием в научные разработки. И стартапы, он все-таки больше государственный, и не учитывает рисков при этом, при этом, при этой деятельности. Поэтому есть перекосы и риски зачастую не оцениваются и ну, что не позволяет нормально развиваться. Мы и полагаем, что должны быть какие-то условия, созданные все-таки для а, венчурного инвестирования ну, там, частного капитала. Мы полагаем, что ученых а, нужно а, выявлять а, еще со стадии детского возраста там, и со средней школы. и выявлять способных детей, склонных к ведению какой-то научной деятельности, ну и дальше какую-то систему патронажа создать, которая могла бы из них в дальнейшем ну, каких-то специалистов высокого профиля в соответствии с наклонностями вырасти. А, да. Время. Да, да, да. Значит, ну, что еще мы считаем из интересного мы считаем что нужно создавать научные центры там где есть в них прикладная прикладная необходимость например в городе Нижневартовске можно было бы создать какой-то институт по исследованию и добыче нефти там, трудноизвлекаемых запасов потому что у нас здесь есть база и в принципе эта перспектива перехода на трудноизвлекаемую нефть, она для всех будет актуальна и, соответственно, это будет востребовано в том числе и в материальном плане. Создание глобальной платформы, некой площадки в стране для обмена информацией, спрос предложений между наукой и бизнесом, что упростило бы коммуникации и направляло бы сразу науку на решение прикладных задач. Создание сети детских лагерей научной направленности – это в рамках популяризации э, звания ученых и, и этой виды деятельности. И налоговые преференции для э, предприятий, которые занимаются инвестициями в науку. Вот, в принципе, такие у нас предложения. Спасибо. Спасибо. Вопросы? Так, коллеги, пожалуйста. Здравствуйте. меня вопрос. наверное со школьного возраста заниматься выявлением молодых ученых что вы думаете о сети допустим кружков технического творчества вот, ну э, мы можем обратиться к недавнему прошлому и мы понимаем что в советский союз его технический подъем был э, за счет того что повсеместно были авиамодельные кружки я просто как бы фанат именно авиационного направления поэтому я буду сейчас в основном про него говорить но понятно что говоря о науке мы говорим не только там о технологиях это в том числе и, ну, и другие направления. Просто я буду говорить в основном об авиации. Допустим, у нас были крылья самотлора, которые сейчас существуют в непонятном состоянии. А потребность на самом деле вот в этом деле очень большая. И мы сейчас в НГО молодая семья хотим разрабатывать проект коворкинга, в том числе с авиамодельным направлением. Что вы думаете по поводу ну, именно создания сети кружков технического творчества? Ну, абсолютно понятная, абсолютно эффективная и абсолютно нужная вещь. И там система этих журналов научных, и кружков моделирования. Василий Владимирович, мы тогда про науку разговариваем, всегда эти журналы вспоминаем, которые были в советские времена и на основании которых японцы патентовали. А еще, я, кстати, забыл, мы... А, нет, это я сказал, да. да-да, ну, согласен. Все правильно, все верно, нужно заниматься. Абсолютно понятная, нужная вещь. Вот, как дилетант дилетанту в науке. <laughs> как вы считаете, какие направления в науке стоит развивать и в государственном масштабе поддерживать? Ну, IT-технологии и какие-то фундаментальные... Ну, я думаю, что государство должно поддерживать фундаментальную науку, то есть какие-то физику, математику, химию. а все остальные ну, это то, что, то чем должно заниматься Собственно государство а поддерживать на мой взгляд нужно перспективные на направления такие как там, вопросы информатизации чего у нас там еще технологии какого-то цифровой, цифровой технологии и так далее ну медицина конечно это абсолютно отдельный кластер научный которым мне кажется нет вообще пределов совершенствования, что там нынешних технологий в принципе. Еще один вопрос можно скажите а есть ли смысл государства вкладывать прилагать усилия для того, чтобы наши умы научные вернуть из-за границы сюда, обеспечить им необходимую тут базу? Или э, надо ориентироваться на тех, которые здесь живут и растить? Мне кажется, что если реализовать хотя бы те предложения, которые мы сегодня сгенерили, все научные умы вернутся в России, будут с удовольствием заниматься наукой здесь. Вы знаете, у меня есть свое мнение на этот счет, что те умы научные, которые нам были нужны, с учетом заявления Владимира Владимировича Путина, который он сделал не так давно по нашему вооружению, которое было создано, они все как раз у нас. Просто никто об этом не знал. И вот незнание о том, что эти умы сосредоточены у нас в такой категории, то дало возможность совершенно секретно создать такое оружие, которому нет аналогов в мире. Но еще хочу сказать, Николай Владимирович, мне понравилась ваша идея там про частное образование, потому что я уверен, что частное образование должно существовать. Это общемировая практика и тенденция. Вопрос в том, что у нас в Российской Федерации эта практика, она не имела такого эффекта, наверное, который должен быть в связи с тем, что все-таки образование очень было низкого э, качества. И люди, получавшие это образование в частных институтах, как правило, выходили с дипломами, но не получая должного образования в конечном итоге. Поэтому государственная политика была направлена на того, чтобы опять ликвидировать эти частные организации. Но, видимо, самые э, серьезные должны были все-таки остаться на этом рынке. Вот развивать все-таки такие организации обязательно нужно. То, что касается кружков, ваш вопрос совершенно местен. И на самом деле, крылья Самотлора, авиационный клуб, он был и создан еще господином Пасенковым Владимиром беговичем сторожилом нашего города, и он был создан по его инициативе. Но вопрос в том, что почему-то, как правило, поддерживаются те кружки, где есть государственное либо муниципальное финансирование. И люди, особенно сегодняшнего поколения, не очень-то хотят тратить свои деньги, вкладывать вот в такую категорию кушки Мы из муниципалитета сегодня тратить э, такие деньги не можем в силу наших полномочий, потому что в основном все-таки не только за авиамоделирование, там еще конечный ток, это парашютные прыжки, и все вместе должно в комплексе работать. Но мы сегодня создаем кванториумы, мы подходим к этому. Уже вот служба Надежды Геннадьевны нарисовала 14 кванториумов. Там можно сделать и 15 авиамодельный, но за ним кто-то должен стоять. Тот, грубо говоря, спонсор, который будет э, постоянно э, поддерживать вот это направление работы, потому что государственная поддержка или муниципальная, она невозможна. Вот тогда это будет существовать. И вы знаете, я давно уже убежден, что работает механизм или организация там, э, где есть лицо, которое возглавляет, которое желает э, достичь конечного результата. Где такого человека нет... Это всё Так, коллеги, да, пожалуйста, еще вопрос. У нас... Ну, проблема заключается в наших научных разработках, в том, что у нас разработок научных «гора». Проблема... Да, да гора, «гора», просто база данных, вот мы, не знаю, наверняка об этом тоже будем говорить. И сейчас. И у нас э, гора, скажем, научных разработок, которые просто лежат, потому что они не пошли в оборот. Причина заключается в том, что у нас нет площадок, на которых бы можно было это по посмотреть, как это работает, работает, ли, и довести это до ума. Вот это вот, да. Создание индустриальных и технопартов. Да, но у нас вот это вот, вот, вот этого вот промежутка у нас нету, то, что есть э, за границей, то, что идет. То есть у нас почему э, большое количество ученых уехало? Потому что невозможность реализации той идеи, которая приводила к тому, что они вынуждены были уехать. А там как раз-таки хватаются за идею, потому что нет идей. Но вот развитие этой идеи, довести ее до технического. Применение вот здесь вот это как раз это есть. Поэтому нам нужно брать на вооружение, наверное, что-то оттуда и доводить наши уже накопившиеся, не знаю, научные разработки для, того, для, для, для реализации. В военном комплексе у нас это есть, а вот э, в нашем общественном, так скажем, нету. Потому что даже вот разрабатывая технологии, вот как инженер мы разрабатываем технологии, когда приходим непосредственно. Человеку, который может этого применить, он дает обязательно не то и не те условия, где это применимо. И если эта технология не пошла, то все, она улетает. То есть вот сюда тоже надо... надо да, посмотреть. по технологиям, я прошу прощения, я перебиваю вас, я вспомнил года три назад, когда показывали, наши ученые создали аккумулятор, который небольшого, небольшой аккумулятор, который может работать там несколько лет и которые уже, наверное, в космической отрасли используются. Но скажите, пожалуйста, а что мы-то с нефтью-то будем делать? Ведь на нефти строит вся экономика мировая. Если нам, мы сегодня скажем, что нам нефть больше не нужна, а мы бензин вырабатывать не будем, а? будем на этих аккумуляторах все изобретать, нефть то что у нас рухнет экономика мировая? Нефть нужна, чтобы заряжать этот аккумулятор. Нет, конечно. Нет, я просто говорю, что и такой вариант возможен, что не хотят подходить к этому вопросу. Ну, это мое предположение. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Татьяна Александровна. позвольте. Сейчас да. Татьяна Александровна первая была. Здесь, у да. нас женщина впереди, да. Конечно. Не, не стоять зато, можете спросить. Николай Владимирович, вы в своем докладе, у вас там тезис по поводу, все-таки возвращаясь к частным научным институтам. Вот смотрите, если это научный институт, мы все-таки говорим о том, что это и финансово, и материально такое емкое занятие, да? чтобы заниматься именно наукой. Наука, она не приносит на сегодняшний день результат вот сегодня и сейчас. Наука не приносит сегодня и сейчас прибыль, а деньги нужно в науку вкладывать сегодня и сейчас. Так вот, по вашему мнению, как частный бизнес заинтересовать в создании и в развитии вот этих частных институтов, научных, те, которые будут заниматься именно наукой? Ну, наука, она же есть фундаментальная, есть прикладная. Я сказал, что фундаментальную науку, конечно, в основном государство финансировать, потому что это то, что не дает в ближайшей перспективе там, на понятных горизонтах эффект экономический. А прикладная наука — это iPhone, это все, что у нас есть, и там понятно, что можно через компании развивать, можно через какие-то частные исследования это все делать. И мне кажется, такая практика, она на мой взгляд, она понятная, и все-таки коммерциализация науки – это основная из задач, а иначе это все… Во всем мире используется да. грантовая поддержка все-таки. Да, все я согласен. Ну, град, я считаю, что государство не может не заниматься наукой, вот, но все-таки смещение центра финансирования на бизнес даст точный результат, а все остальное… как бы. Коллеги, еще вопросы? Давайте поживее, пожалуйста. Да. Вопрос, если позволите. Вы затронули тему научного центра в Нижневартовске по извлечению э, трудноизвлекаемых запасов нефти. Я бы предложил расширить эту тему и обратить внимание на то, что в Нижневартовске существует технологический центр, полигон, который находится в плачевном состоянии, не повыситого слова, э, из которого вместе со школой боровых кадров можно сделать хороший научный центр. И просто предлагаю намного расширить постановку этого вопроса. У нас О. замечательный центр есть НИПИ, нет. Там есть очень большой, наверное, запас информации, в том числе секретной информации. И такой информационной базы нет ни в одном институте нашей Российской Федерации, насколько я знаю. Именно который касается запаса залежей нефти. Значит, ну, идея, идея была не в создании в Нижневартовске. Я говорил о том, что нужно создавать научные центры в местах, приближенных к их реализации. То есть создание глобального центра в Нижневартовске по извлечению труднодобываемых добываемых запасов нефти – ну, это то преимущество наше конкурентное и наши местные условия, о которых я и говорил. Например, вот такой институт. Полагаю, что здесь проще, понятнее ну, развиваться этому всему. Но это не цех, не, не ПИ-нефть. Это если бы я говорю о глобальных центрах, то есть, например, сделать один центр э, в стране по э, разработке технологий, по извлечению. Это мог бы быть Нижневахтовск. У нас есть все для этого. Правильно, Николай Да и дальше нужно мыслить то, наверное, все-таки опять этот вопрос уже десятилетия обсуждается, как передать наши нерентабельные скважины, которые консервируют, закрывают, но из которых можно добывать еще нефть, как передать малому и среднему бизнесу, сократить налогообложение. Этот вопрос до сих пор не решается по понятным причинам. Неинтересно главным операторам добычи нефти это. Только в этом вопрос. А как бы мы не увеличили добычу нефти незначительно увеличили, но обеспечили количество рабочих мест, занятых в малом и среднем бизнесе за счет этого. Вот работы института, добиваться таких решений на уровне государства, я считаю, тем более для нашего региона очень важно. Ну, вчера беседовал с предпринимателем он уже, они уже интересуются вопросом, можно ли извлекать нефть из нефтяных шламовых амбаров. То есть настолько это интересно, не говоря уже о. Там не сходили в каких-то скважинах и так далее. Поэтому, да, все правильно. Востребовано. Да, коллеги, давайте поаплодируем, а то мы сегодня не можем. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Евгений Михайлович Горелов, проектная экологическая компания. Хотел бы вам донести информацию по жилой, по жилой среде, по городской среде. Здесь также мы сделали акцент на привлечение малого и среднего бизнеса. Это как кровеносная система всего организма, которая обеспечивает в принципе, ресурсами город. И, в соответствии, естественно, жилье должно быть доступным, должно быть безопасным. И поэтому в принципе, мы начали именно с нормативки как фундамент всего. Это актуализация новых правил в сфере строительства с целью оптимизации и упрощения правовых механизмов, потому что многие нормы они могли устареть. У нас многие, многие моменты перекручены в области безопас, безопасности, а некоторые не реализованы в соответствии с определенными техническими новеллами, которые каждый день, каждый день нас настигают. По второму моменту да, непосредственно нужно, нужно, нужен диалог, нужен ответный оклик от граждан. И поэтому создание механизма прямого участия граждан, формирование комфортной среды, а именно создание бонусные системы Экобаллы Здесь следует немножечко пояснить, это система, которая позволяет именно гражданам получать непосредственное поощрение за свои действия, которые так или иначе улучшают благоприятную окружающую среду и обстановку в городе, будь то посадка деревьев, участие в субботнике. Которые... Можно расширять эту бесконечную, эту программу, то есть эти экобалы можно обменять на какие-то услуги, в том числе, например, каким-то образом компенсировать свои коммунальные платежи, ведь непосредственно также сами граждане будут участвовать в благоустройстве своей внутридомовой территории, Заниматься зеленением Заниматься благоустройством Каких-то площадок Также и По селективному сбору отходов ну, в общем, здесь может быть разность, в том числе и по программе, например, фиксации каких-то нарушений в области там, и экологии и нарушений муниципальных актов, которые сейчас реализованы в приложении мобильном по Нижневарковску. Да? То есть это все система поощрения и прямого участия граждан в благоустройстве и формировании комфортной среды. По, значит, третий пункт это создание пунктов приема отходов в каждом жилом доме с целью дальнейшего использования материальных средств сбора для оплаты коммунальных услуг. То есть, ну, допустим даже примерно каждый человек образует только одной макулатуры 16-20 килограммов в год с каждого человека это, если взять в мой трехподъездный 16 шестэтажный дом, порядка 200 тысяч эти деньги могли быть потрачены на как раз оплату каких-то коммунальных услуг общедомовых. И здесь также можно расширить вопросы и по, и по макулатуре, и, значит, и по алюминиевым банкам, и по пластиковым ходам. То есть непосредственно граждане, минуя различные там какие-то серьезные свои там, временные затраты по именно какой-то пункт приема, макулатуры, там условно, они непосредственно, ну, знаете, да, там может быть это как бы реализовано через каких-то частных инвесторов грубо говоря, поставить аппарат по приему алюминиевых ваннок, где сразу идет материальная оплата. А можно через управляющие компании, которые сами занимаются этим организационным сбором, но которые часть тех денег, которые выручки от переработки отходов могут значит, направлять на значит, компенсацию как раз коммунальных платежей. 8 минут. И, да, или, или, или там выгустройство территории. Так, ну дальше в режиме блица буквально, потому что хочется многое сказать, но может быть в рамках вопросов мы это обсудим. Значит, создание условий для поддержки предпринимательства при создании комфортной городской среды, да, то есть это тоже э, локально от, грубо говоря, значит, теплых э, автобусных остановок, где... Предприниматели могут иметь возможность там, установки кофеаппаратов, аппаратов, там, значит, и, там, зарядки телефонов и так далее, где непосредственно участвуют, и у них есть инвестиционная привлекательность в данных проектах. И заканчивая там, глобально, когда отдаются территории, и отдельно можно поставить там, ресторан, гостиницу значит, в, лесопарковой, ну, в лесопарковой зоне, например, когда территория выделяется, земельный участок. Изменение подхода к вопросу а, комплексной застройки, да, то есть мы должны переработать все решения а, значит, и, и, и их ре ре реализовывать. Когда у нас подземная парковка, сверху детская площадка, а, вон, значит, например, в, в многих странах за рубежом вообще контейнерная площадки вынесена за пределы внутренней территории, проезжает машина, собирает и <coughs> двигается дальше. Значит, создание универсальных зон инфраструктуры, то есть это велодорожки, которые, ну тоже универсальные, почему? Потому что они должны пустовать не в один сезон года, если ветром, извините, летом значит, у нас велосипеды, велосипеды, зимой это лыжи, и это должно работать. Создание искусственных проводных зон, функционирующих многогодично, когда у нас там не все есть возможность всех съездить в море, это аквапарки, зашли. Крытая территория с полностью, со всей инфраструктурой. И разные могут быть, природные зоны даже быть представлены в этих крытых помещениях. Дендрарии, аквапарки, то есть приближенные к морской среде. И у всех должна быть возможность именно использовать по назначению данные комплексы. Природной, и познакомиться с богатой э, природой России, не, не покидая Нижней Вакуус. Ну и э, значит, упрощение института предоставления земельных участков для строительства жилья с, со смещением баланса ответственности на застройщика, когда застройщик уже непосредственно гарантирует а, упрощение порядка сертификации новых строительных материалов обеспечение условий для создания лесопарка да то есть когда частный бизнес при, при, можно привлекать для не только там когда какому-то кластеру а, прикручен как например там стадион краснодар и колесский с его современным парком но и а, чтобы бизнесу было интересно это лесопарк естественно просто ему какую-то территорию отдавать под хозяйственное использование где он может построить там парк развлечений детские комплексы рестораны и так далее, и полностью уже заниматься и обслуживанием, благоустройством а, всего, а, всего парка, который он предоставляет, потому что нам не хватает а, именно а, ну, парков как такового, в смысле зелеными насаждениями. Ну а по строительным материалам понятно, что то есть, это удешевить, удешевить а, строительные материалы, использовать максимально полезные ископаемые, распространенные а, нашего региона, чтобы исключить именно удорожание материалов и сделать жилье доступным. Спасибо. Друзья, вопросы? Конечно, давайте... Да, представьтесь. меня зовут Максим. Хотел как бы сразу сделать ремарочку по поводу удешевления стоимости сырья. Зная некоторых наших городских застройщиков, скажем так, стены не совсем качественные, если стоит удешевить. Когда вбиваешь гвоздь, гвоздь может пробить стену. Да, да, да. это вот современные дома. Это понятно, просто мы, когда есть... Аналогичные Да, понятно. Есть, когда есть аналогичные материалы собственного производства, которые надо развивать, и привозные, естественно, нужно делать а, больше упор на собственное производство. И как раз здесь и наука может помочь, и исследование материалов, ну, да. да, естественно, там в Крыму проще из ракушечника делать, да, чем привести при, а, дорогие строительные материалы с материка. Так, а теперь как бы предложение. Молодая семья, то же самое, вот у вас и мы живем. Вот для молодой семьи мы предлагаем те же самые направления, как либо расстройство по покупке квартиры, либо какие-то базовые метры, которые дают государство бесплатно. Да, это, эта программа действует. Я как сам участник такой программы ну, а, молодой семьи. Есть, то есть ну. мне, например, округ компенсировал именно за двоих детей по 12 квадратных метров порядка уже там миллиона рублей, 971 тысяч. уже нету, уже нету. А, ну, уже да. нету такого. Да, только так, в Югре, по стране такого нет. Ну, по Югре, да, у нас это реализуется. Ну, в Курканской области, я знаю, есть, там просто именно там деньгами там дают. Да, но это вот на, за детей, да. за детей это очень да. полезно. И да. второй, второй как, момент здесь же, это квартиры не под процент, не под годную ипотеку, а под рассрочку на те же самые там 10-15 лет. Молодая семья, как процент все равно должна как-то тянуть. А, что отдельно, как бы хотелось добавить. Вот вы говорите про комплексную застройку территории. Благоу... доступная среда, благоустройство, но комплексная застройка территории должна быть не в том смысле, что сдал дома э, и вот газончик поставил, а за... построить полностью, в том числе школы, магазины, отдельные строения. Мы... Я предлагаю такой момент рассмотреть комплексные застройки, потому что новые микрорайоны сейчас немного я, этим обменены. Я предлагаю не спорить по комплексной застройке, потому что это определение записано в Градостроительном кодексе, что по предполагается под комплексной застройкой. Вот, есть развитие отстроенных территорий, есть комплексные отстроения, конечно, это так. Но плюс к этому, что у нас культуры еще сегодня нет до конца, и Виктор Петрович, я знаю, с этим борется, и он уже внес изменения в наши правила и землепольные застройки, и другие нормативно-правовые документы, когда и о Все должно присутствовать. И уже сегодня мы, застройщики, говорим о том, что, для того, чтобы создавать уютную среду для наших горожан, эта тема рассматриваемого вопроса, то должна быть определенная подсветка и на домах. И дома должны быть уже умными, мы уже к этому пришли, где существуют эти технологии. Это нужно предусматривать не просто договариваться, а включать нашу нормативную правовую базу и говорить застройщикам, что по-другому они а дома вводить в эксплуатацию у нас, например, в городе не смогут. Вообще, коллеги, я бы хотел обратить внимание на то, что э, вот, э, своим заместителям я просил, своих заместителей просил почитать э, проект… Э, да, мы ознакомились э, именно с индексом качества окружающей среды. Нет, там, а, там проект пространского развития Российской Федерации. Э, проект очень интересный, и он в основе всех других национальных проектов лежит и так далее. Но о чем там, вразительно, речь идет? Я хочу на что вас настроить? Мы живем и рассуждаем применительно к нашему городу, но наш город с вами настолько благополучен, я вам скажу, по сравнению со всей территорией Российской Федерации. И у нас разница в городах есть, что нужно некоторым городам и поселкам достигнуть такого уровня жизни, как в нашем городе, нужно там более 100 лет. Это результаты исследований не, не мое личное мнение, это то, что прописано подписано президентом Российской Федерации. Почитайте эти документы. И если вы посмотрите на таблицу э, проживания э, в городах, или, э, где основное население сосредоточено на территории Российской Федерации, вы представляете территорию Российской Федерации, то в основном вот, Москва и вокруг центральный территорий район, а везде дальше одни леса, там люди практически не живут. И вопрос в том, какое жилье нам нужно. Я бы предложил, например, почему э, вот в Америке существует э, совершенно другой подход и к стоимости квадратного метров жилья, и к стоимости его обслуживания. Например, если человек хочет иметь огромные 200-500 квадратных метров жилья, что-то не будет стоить, сколько у нас. Там совершенно иной подход. Там другая шкала стоимости. Но Если человек хочет иметь такое жилье, то, ради бога, пусть имеет он за это платить должен, не с тем рублем, и не по тем показателям, которые у нас сегодня стоят, а другие. То есть много очень вопросов. Мы задумываемся над тем, а вообще сколько мы будем строить жилья в нашем городе, может, достаточно. Мы уже со строй потому что больше не с кем, разговариваем о том, что нужно уже сегодня считать стоимость реновации первых микрорайонов наших, потому что нужно сносить те дома, уже будет через несколько лет. И мы должны сегодня сделать расчет, как это будет делаться. Все там глобальное количество вопросов, но в целом я бы хотел сказать, что Наш подход, вообще, органов местного управления, подход жителей, наш подход в том, чтобы жителей больше вовлечь, совершенно согласен с вашими этими тезисами, что людей нужно вовлекать. А второе, вот все-таки комфортное проживание, это включает в себя огромное количество мероприятий или условий, которые должны быть созданы. Это безопасность, это доступность, там, Проживание где бы библиотек доступность социальных учреждений, это высокое медицинское обслуживание высокого качества, потому что без этого невозможно жить. Это и, наверное, освещение, вот буквальном смысле освещение, которое должно быть в городе, когда ты вышел в городское пространство, особенно в вечернее время, должно быть очень комфортно идти. На это сегодня существуют все инструменты и технологии, чтобы создавать такие пространства. Это и дело дорожки, как вы говорите, мы их Приступили к этому, начали создавать. Это не обустроено до конца. Сегодня набережная применительно к нашему городу, который любимое место для жителей, и он нужно делать. Но как больше вовлечь сюда наших жителей, чтобы они были более инициативны? Вот этот вопрос. Да. да. И Вот просто кабаны могут помочь или вот именно да. инициативы граждан, которые они будут реализовывать. Мы вот тоже. Совершенно с вами согласен, когда начинали вот именно по проблематике рассуждать, ну, действительно, там и концепцию и «умный город», ну, и там развязки транспортных потоков, потоков, там, борьба с пробками, ну, по большей части этих вопросов у нас не волнует город Нижний Артус. то есть тут все, слава Богу, так в шаговой доступности, эти вопросы… Может быть, мы с вами придем там через пять да, да, лет да. к тому, что машины будем оставлять на окраине города, и весь город будем пешком. Никель на велосипеде. Почему нет? Это же желание жителей города. Если жители города к этому придут, то нужно будет создавать такие условия. За исключением там дорог для э, медицинской помощи, возможно, для специальных служб. Все? Создать общественный транспорт нормальной доступности. Зачем машинами заезжать в город? Тем более большегрузными, или такими, как у нас едет сегодня Магнит или еще какая-то там фирма, которая огромные эти алки разводят свою продукцию. Почему? Потому что мы не создали другие условия. Первое, не создали условия, где бы они могли эти разгружать грузы и возить маленькими автомобилями. И второе, не создали нормативную правую базу, запрещающую делать на территории нашего города. Да, выносить территории. Конечно, мы же тоже все должны делать. Это все, что касается и благоустройства, и комфортного проживания. И понятно, мы очень рады, что у нас есть такая организация, как Строй деталь Мы благодарны всем работникам Строй Детали за их развития города. Но э, дома должны быть не только ДСК, дома должны быть и другими. И архитектура города должна быть иная, наверное. Это требования, особенно современной молодежи. Раньше наш город 46 лет всего. Нам 46, вы представляете, всего-то. У нас истории нет никакой, как у других городов, где формировались какие-то красивые здания исторические, где вокруг которых можно было привязывать архитектурные формы, чтобы не выделять этот ансамбль, и чтобы он сохранил какие-то там свои особенные очертания. У нас этого нет. Мы с вами создаем с нуля. И из-за такого города, в который приезжали просто поработать и уехать обратно на Большую Землю, как мы говорили, сегодня город, где уже живут наши граждане, уже Живут оседло. Поэтому мы должны совершенно по-другому подходить к проектированию нашей с вами жизни. Это один из важнейших вопросов сегодня и национальных проектов. И мы однозначно с вами будем участвовать. И особенно роль муниципалитета в этом и роль населения города наиболее высокая и значка. Коллеги, пожалуйста, еще раз. Пожалуйста. Я решил немножко дополнить, поскольку мы здесь говорим о предложениях все-таки в первую очередь. И вот э, немножко в продолжение э, э, вашей темы, Василий Владимирович. Когда мы говорим о концепции пространственного развития Российской Федерации, то мы говорим о концепции пространственного развития регионов и муниципалитетов. Поэтому я бы рекомендовал включить в предложение закрепить на э, законодательном уровне создание и разработку концепции пространственного развития муниципалитетов Прошу прощения регионов и муниципалитетов, которые бы определяли каждую строительную емкость территории, которые определяли бы нужду в строительстве тех или иных объектов и также законодательно закрепить необходимость в разработке и утверждении плана реализации генерального плана. Просто мы все знаем, что в 2011 году это отпало как ненадобность то есть, ну, с точки зрения законодательства. На сегодняшний день ну, этого не хватает. Поэтому, если можно включить и добавить еще, еще одно предложение, вот предложение включить. И э, параллельно с этим, э, что касается городостроительства и городской среды, э, наверное, стоит еще дополнить такой тезис, как повсеместно внедрять цифровые технологии, то есть создание пространственной модели. Это тоже одна из, скажем так, из, из перспективных задач и такого не от, такого будущего, которое, от которого уже не отмахнуться. Ну, пожалуй, все. Если кто-то может дополнить. Да, естественно, непосредственно как каналом коммуникации будет выступать мобильное приложение. Это непосредственно есть у каждого гражданина телефон, непосредственно он может влиять участвовать в голосовании участвовать в вопросах и э, там, голосовать за понравившиеся объекты, получать экобаллы так называемые, и фотографии. То есть все, все делать все о повышении имиджевого рейтинга нашего города и в субъекте, и в России в целом, его привлекательности, который говорит именно о, дости ну, о реально достигнутых результатах на этом поприще. В окружающей среды наш город э, неоднократно признал самым устроенным городом. В стране. У меня еще одно предложение. Я, как председатель многоквартирного дома, столкнулся с такой проблемой, которая, я думаю, тоже не мешало бы отразить. Дело в том, что многие многоквартирные дома имеют возможность получать доходы от общего имущества. Эти доходы составлять могут от 200 до 500 тысяч в год рублей. Они связаны с арендой со стороны коммер коммерческих предприятий, как и вышек на крыш дома, для того, чтобы передавать информацию, информационные данные, так и других предприятий, которые арендуют на общее имущество домовое. Возник вопрос, как, каким образом эти доходы распределять среди граждан, либо тратить их на улучшение жилья, на его капитальный ремонт, либо это погашать задолженности должников по квартплате или еще каким-то образом. То есть не существует такой нормативной базы, которая регулирует вот такие, распределение таких доходов. Я считаю, что это ну, актуально и нужно. Логично, если доходы общедомовые, значит расходы должны быть общедомовые, они помогают тем людям, которые там не вовремя платят кварплату. и может быть деньги должны быть направлены именно на благоустройство больше, а не погашение каких-то там долгов, на благоустройство там, детской площадки и так далее. То есть на, на такие моменты. А по поводу ну, по поводу тут очень важно соблюсти общественный интерес, чтобы у каждого гражданина, проживающего в этом доме, был, была возможность высказать свое мнение по тому или иному вопросу. Ну, то есть это, Коллеги, я, быть, я хочу, может, ответить, да? хочу ответить на ваш вопрос так, что доходы, которые получает управляющая компания, или управляющая компания, это, к сожалению, важный, эта организация, создана э, в интересах собственников нового квартирного дома и все средства, которые зарабатываются, в том числе от сдачи в аренду, это средства являются собственностью всех собственников нового квартирного дома и только они, большинством голосов, имеют право направить эти деньги на те цели, на которые э, они считают нужным. Поэтому это совершенно их дело, больше ничего и не управляющая компания никто не имеет права расходовать эти средства на собственное усмотрение. Это все прописано законодательством, просто у нас это не применяется. Знаете почему? Люди не хотят участвовать в этих процессах. Два, два вопроса возникают. Первый вопрос ⁇ это как производить налогообложение этих денег, которые приходят. И второй вопрос ⁇ у нас на капитальный ремонт невозможно заплатить э, со счета э, управляющей организации. Фонд капитального ремонта. Вот мы знаете, мы совсем другие темы юридические, что фонд капитального ремонта это государственная структура, которая создана для сбора средств. И единственное, кто может направить туда деньги, это то юридическое и физическое лицо, владелец непосредственно жилого или нежилого помещения, хозяйственного в новом доме. Все, больше никто. Ни ТСЖ, ни управляющей компании, ни... они перечислить могут деньги, но фонд имеет право получать эти средства силу Поэтому туда деньги идти не должны быть. А, но дело в том, что не только фонд капитального ремонта может какие-то капитальные затраты нести по дому. Э, ведь жильцы могут самостоятельно определить, что они сегодня хотят сделать фасад здания, у вот, не скатилось 300 30 тысяч. Mm -hmm. Они найти эти 300 тысяч рублей либо клумбу сделают, либо детский уголок yeah. какой-то, либо фасад здания приведут в порядок, либо крышу починить. Это их личное дело. Yeah. Yeah. Да, да ну, жильцы решили на провести то, что... капитальный ремонт, а потом эти же деньги заплатили в фонд. То есть мы заплатили сначала за капитальный ремонт, в данный момент поставили окна, и эти же деньги заплатили в фонд, ну, потому что, что получается война. Хочу обсуждать не предмет обсуждения, э, не предмет обсуждения совершенно. Это опять, как жители решат, так это и будет. Конечно. Это одно, и второе. То, что касается налогообложения, любой бухгалтер вам ответит, какие налоги нужно заплатить деньги. Тем более, это уже как сформированная правильно. практика есть, например, дома в Москве, где, которые просто арендуют фасады здания, заняты рекламным щитом, получают деньги управляющей компании, и эти деньги тут как раз на У э, нас, кстати, такой есть. Вот вы спросите нашей управляющей компании, у нас есть такой опыт, есть такой работа? Да, это происходит. не проблема, уверяю вас. Это все законодательно отрегулировано. Рекламные площади ну, сдают, не, не. как фасады зданий. Но единственная проблема, вот самое важное, то, что здесь опять-таки, это участие жителей города в всех проектах, о которых мы с вами разговариваем, и в том числе и управление новоквартирными домами. Если жители города участвуют ни охота, вообще не участвуют, то результатов нет. А почему два обоснительных, пожалуйста? Две программы же было. А, ну понятно, логично. Направление здравоохранения и международная кооперация и экспорт. Меня зовут Колесникова Лилиана, я индивидуальный предприниматель и руководитель школы скорочтения IP007. Мы по здравоохранению написали порядка 38 пунктов, но ну, озвучим, конечно же, те, которые нам прям